Почему бизнес теряет прибыль? Вложения в рекламу не дают роста продаж, а стоимость привлечения не окупается с первой покупкой. Анализ успешных бизнес-проектов показывает, 65% объема продаж приходится на постоянных клиентов. Программа лояльности – это комплекс инструментов для удержания клиентов и стимулирования повторных покупок. Автоматизация программы лояльности позволит вашей компании настроить учет акций, скидок, бонусов и распродаж, собрать информацию о клиенте, его покупках и предпочтениях, контролировать результаты и финансовые показатели. Статистика доказывает, рост повторных покупок всего на 5% повышает доходы компании на 20-100%. Если вы хотите получить новых клиентов и автоматизировать учет, подключайтесь к готовой системе. Система обеспечивает защиту данных и полную безопасность при подключении. Вам достаточно иметь кассовое оборудование или просто интернет для установки виртуальной кассы, что дает вашему бизнесу интеграция с нашей программой лояльности, доступ к готовой базе потребителей, мгновенное определение наших покупателей, увеличение среднего чека, автоматизацию учета покупок, бесплатное подключение и тестовый период позволит проверить программу в деле и получить прибыль уже в первый месяц. Три простых шага к интеграции. Первое. Заполняем анкету для выявления возможности подключения. Второе. Настраиваем программу и предоставляем доступ. Третье. Обучаем ваш персонал работе в системе. Дополнительно размещаем ваши предложения на сайте 3 www.autodefizclub.biz, в социальных сетях и в мобильном приложении Международного автоклуба. Направляем лояльных покупателей в ваши торговые точки и интернет-магазины. Забудьте о ручном учете и продавайте больше. Внедряйте программу лояльности. Автоматизируйте процессы и получайте постоянных покупателей ваших товаров и услуг. Звоните на бесплатный номер 8 800 234 60 64.